Профессорист по социальной работе – это профессионал, который работает с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Если мы говорим о современном обществе, которое является обществом рисков, в котором постоянно люди попадают в сложные ситуации, то а, работа вообще такая, она востребована, и такие специалисты, конечно же, обществу нужны. Вообще социальная работа касается различных совершенно аспектов, то есть это аспекты и социальной адаптации, и социальной реабилитации. И социальный работник должен иметь множество компетенций на самом деле. Он должен уметь проводить диагностику, проводить мониторинг. Если возникает какая-то проблема, он должен уметь организовывать помощь. Для того, чтобы организовывать помощь, он должен быть информирован, о, об организациях и о специалистах, которые могут оказывать какую-то помощь. И в принципе, вот современный социальный работник это специалист, который вообще сопровождает случай. Ну вот, скажем, сложилась какая-то ситуация, из которой человек не может выйти, да, трудная жизненная ситуация, либо связанная со здоровьем, либо связанная, может быть, с каким-то какими-то социальными проблемами, например, он потерял работу. И э, человек, который приходит на помощь, он должен э, вот этот случай, э, что называется, вести. То есть он начинает работать с человеком, попавшим в трудную жизненную ситуацию и ведет его до тех пор, пока эта трудная жизненная ситуация э, не разрешается каким-то образом или ситуация не стабилизируется. Специалист по социальной работе может работать в различных сферах. Таких, как социальная защита населения, социальное обслуживание, сфера труда и занятости, здравоохранения и образования. Во-первых, нужно, наверное, выделить отдельно государственную сферу. И это, конечно же, социальные организации. Это, например, комплексные центры социального обслуживания населения. И сейчас в комплексных центрах социального обслуживания населения очень большое внимание уделяется как раз лицам с ограниченными возможностями здоровья. Это некоммерческие организации, так называемые НКО, НГО которые точно также ведут работу, но ну, прежде всего работу проектную. и специалист по социальной работе должен уметь разрабатывать проекты, вести эти проекты, управлять этими проектами. Это мож, могут быть, например, социальное страхование, пенсионное обеспечение. Это даже клиники, да, например, в которых сейчас должны быть как раз тоже специалисты по социальной работе. Социальный работник — это специалист широкого профиля, владеющий основами юридических, медицинских и психологических знаний. Это такой универсальный специалист. А, помимо того, что он должен знать а, право, он должен быть еще и психологом, отчасти, конечно, он должен а, знать а, какие-то организационные моменты, которые связаны, например, с тем, а, куда пойти для того, чтобы подать а, документы. А, как эти документы подать. А, то есть а, он на самом деле скорее такой менеджер, то есть он организатор вот этой вот работы. Доступность профессии для людей с нарушением слуха. Именно для слабослышащих людей а, вот такая профессия и а, такое образование, мне кажется, очень а, не просто уместным, да, но очень правильным. С моей точки зрения как раз они как никто понимает например проблемы, которые связаны а, или возникают у людей слабослышащих или людей глухих. Он знает и русский жестовый язык, например, да? Он, как никто не понимает, какие-то психологические коллизии, которые происходят с человеком. Он, я думаю, что уже изначально вооружен и знает даже какие-то законы, нормативы, которые позволяют ему как-то ориентировать человека, с которым он будет работать. Человек мог бы собственно говоря, самореализоваться, и э, он э, понимал бы клиента, с которым он будет работать. Рабочее место слабослышащего специалиста должно быть оборудовано с учетом нозологии и при необходимости может быть оснащено визуальными индикаторами, звукоусиливающей аппаратурой, звукопоглощающими экранами или штучными звукопоглотителями. Получить профессию специалист по социальной работе можно в высшем учебном заведении выбрав направление подготовки «Социальная работа». Полный список вузов, в которых ведется обучение по этому направлению, можно найти на портале «Инклюзивноеобразование.рф».